Ага. Mm -hmm. Сегодня у нас очередная распаковка, но не так распаковка. Давным-давно на моем канале была подобная распаковка, имеется в виду TFT-карта диск Extreme Pro на 64 гигабайта, которая была установлена не в смартфон, а в Max Pro M1, который проработал в течение 4 лет, и никаких проблем я с ней не испытывал. В чем запись велась 4К 30 кадров в секунду, ну и так далее. На смену ее чуть позже была приобретена, карта диск экстрема про на 128 гигабайт в связи с тем что цена была достаточно хорошей и в настоящее время к смартфону asus zone 8 flip была приобретена карточка 512 гигабайт ну и давайте посмотрим на нее более внимательно ну а также посмотрим на предыдущие карточки в том числе и проведем тестирование пришла карточка достаточно быстро где-то в течение 2-3 недель и больше доставка была не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 вот такой для одной TF-карты и под SD-карточку. Как в данном случае здесь вот и представлено. Простой такой вот кейсик. Такого вот образца. Достаточно хороший. Пластиковый. Но на моем канале есть другие варианты кейсов. Не только под одну SD и TFT-карту. Но и достаточно большого количества. Можете тоже посмотреть. Что из себя представляет карточка? Это стандартная карточка. Их... Причем в связи с тем, что сам диск перешла к ОВД Western Digital и сейчас под ее как бы опекой главенствующей выпускает те же самые карты под тем же самым названием. Единственное отличие предыдущих карточек в том, что раньше даже было написано у нас, как вот видим, здесь уже стандартная такая краска под золото, а здесь прям золотыми буквами было все написано. Причем внутри этой карточки находится сертификат. Вот я здесь покажу. Отодвину, но не буду показывать. Соответственно, код можно будет скачать программное обеспечение RSCO Pro Deluxe и благодаря коду там находится в каждой карточке вы можете ее активировать на два года и пользоваться данным программным обеспечением для там, восстановления ну и обычным перекидыванием файлов и тому подобное для чего и предназначено это программное обеспечение вот такая вот карточка сейчас мы давайте протестируем на скорость под причем если видите по идее, предыдущие версии данной этой карточки рассчитаны на скорость записи до 90 мегабит в секунду, а на чтение до 170. То новая карточка уже до 140 и 200. Правда, все это зависит от устройства, которое вы применяете для чтения, ну и, соответственно, записи. Вот, например, вот новый смартфон с 8 версии не записывает на данную карточку имеется в виду 4К 60 кадров в секунду, ну и также ускоренную запись. В том числе и 8К, кстати. 30 кадров в секунду, потому что данные карточки не предназначены для этого. Ну, давайте воспользуемся стандартным программным обеспечением. И сейчас протестируем каждую карточку, находящуюся внутри смартфона Asus Zenfone 8 Flip и посмотрим скорости, которые выдает данный смартфон на внешнюю карту, которая установлена полноценного ток, состоящий из двух sim-карт и одной TFT-карты, которую можно установить. Да, еще один момент, не все смартфоны позволяют установить достаточно большие объемы, некоторые вообще не позволяют установить TFT-карту, но в данном случае даже предыдущие следующие версии смартфона, бюджетной, это Asus Zenfone Max Pro M1, до 2 терабайт карточку внешнюю позволял устанавливать. Ну и данный смартфон, Asus Zenfone 8 Flip, тоже позволяет установить до 2 терабайт внешнюю карточку. Итак, приступаем к тестированию. Начнем с первой карточки на 64 гигабайта. к тестированию второй карточки на 128 гигабайт. Давайте протестируем третью карточку на 512 гигабайт сам диск про Pro. Так я вам продемонстрировал карточку SanDisk Extreme Pro на 512 гигабайт, которая поставляется с чехлом на одну TF-карту и адаптер. Продемонстрировал также скорости, начиная с 64, 128 и 512 гигабайт. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.